2021 года Адрес второй тружник переулок, Дом 4 строение, 19, строение 2 Попросила любезнейшего не совершать Религиозные обряды на детской площадке Он меня не слышит в нашей стране это не приветствуется. В нашей стране это не запрещено. На детской площадке... Можно это делать? На де я вас не снимаю. Нет, ошибайтесь. На детской площадке... Это можно делать где угодно, никому не мешает. На детской площадке... Отстаньте от человека, занимайтесь своими делами. Еще раз говорю, пожалуйста, любезнейшая, это даже неуважение к Аллаху. Отойдите, пожалуйста, на газон. Я думаю, что ему лучше на Без вас я разберусь. А за- Вы что, правозащитник? Больше всех правозащитников. правозащитник. Да, правозащитник. Ну, идите правозащищайте. Я нормально увижу, нормально. А я нормально. Зачем он оскверняет Аллаха? На детской площадке это не дело Наверное, он сам значит, Вы гражданин РФ? Читайте действующие считаете Посмотрите.